И сегодня мы с вами поиграем в Роблокс, ребята, и сегодня, простите, что вчера не было видео, зато, Ну зато, ну, спросите, что вчера не было, ребята, стрима данного, и давайте просто забудем про это данные, ребята, и да сегодня я вам скажу, что можно, ребята, и мы сегодня ребята поиграем в некоторые игры, проверим эти все игры и ребята, погнали, короче. Я делаю ребята 5 ну, топов, которые обязательно придется, заходите в эти игры, 5, погнали. Первое, ребята, это, ну, пятое место, побежд... Будет это у нас побег из сыра ужас. Да, хор. Ну, мы не хоры, конечно же, будем играть. Ну. И да. И как сказать-то это, ребята, пятый топ, ребята, который игра сейчас в игра. Да, пятый топ в игре, ребята. Я вас, <связывая> надеюсь, будет еще игра по этой игре. Это будет классно. Да. И, ребята, я вам обязательно говорю, по о, мой подписчик, ну, я вам обязательно, ребята, советую... Э, э, э, э, играть. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, И да, нет, вот советую, я ребята, играть, потому что, да, сначала вы должны все вот, победить, э, ну сначала, и потом вы должны тут потом собирать один ключик тут есть два ребята побега ну ну два концовки и эти концовки очень легко получить ну короче ребята советую играть но ну, переходим ребята к следующей игре следующий игрой сейчас мы сейчас у нас прогнозится и следующий игрой я вам ребята советую поиграть в эту игру Следующая игра у нас по названию ребята. Вот такая игра. Советую четвертое место, ребята, советую играть в эту игру. Потому что тут ты, ты заходишь, тренировка у тебя начинается, там тренировка, тренировка, И сейчас я вам покажу, как я уже прокачался в этой игре. Так, подождем загрузку данную. И, короче, вот. Я вам советую играть в эту игру, вы можете получать тут да, вы получаете энергии, вот тут получаете энергии, потом вы с, можно и когда вы это будете прок, это ну контейнер качаться вас вы у вас будут гемы, и вы можете из, из этих дел пить какие-то ребята машинки, ну машины и и да. Кстати, как прокачиваться, да, мы просто вас вам, да просто тут вот эти энергетики собирать но вначале вам подсказывают прокачиваться и это хорошо чего советует прокачиваться хотя бы. и да и вот тут ребят у нас идет такая прокачка да, И короче сейчас взяю. так И ребята, я вот заходите вот сюда, вот ты сначала вот, и, вот, и, вот, должны тут сначала покачиваться, потом у вас идет на два гемы, потом идет на три гемы. Ну, на четвертую локацию я еще не могу пройти. И ребята, как сказать, вот так прокачиваешься. И вот так можно стать самым сильным череком ребята. Советую играть, ребята. Но ну, мы переходим к следующей игре сейчас погрузится и следующая игра ребята как сказать так сейчас найдем так следующая игра это у нас ребята данные знаете что и следующая игра это у нас ребята дорс Дай, да ну не не дорсы как говорится. ну следующая игра это у нас 3008 я уже сам забыл забуточка потом в списке написано ну номеры не на ну, я уже сам по порядку идут так, и это у нас прикольная игрушка, советую играть. И вы плюсом тут можете... Это, вы должны тут брать какие-то проекты, делать можете домики. И плюсом, знаете, что сделать? Сейчас. сейчас. Эй, на не нажимается. Так, оно ну, хотя бы тут нажимается. Вы можете заспавнить вот, например, такую штуку. И она у вас вот тут будет посвечиваться. Это хорошо. И хотя бы придумано продумано вот и вот так советую я, ребята вам делать плюс вот знаете как я вам может взять вот так можно взять и вот так потащить и это хотя бы прикольно ну, если, да. и короче советую играть в эту игру но мы переходим к следующей игре так, такая долгая закуска и Второе место игры, И, ребята, я вам советую... Где? <связывая> так, сейчас найду. <связывая> так, так, сейчас я найду. И второе место, ребята, я советую вот играть в эту игру. Тут очень прикольно ничего пусто, пусто, пусто, пусто, пусто. Я вам советую играть в эту игру, потому что это очень прикольно. Вы где-то несколько будете часов. И если будете несколько часов играть, смотрите, как вы будете прокачаны. Да, я через несколько часов уже прокачался до ребята шестой локации. Ну, до седьмой локации, да. И я тут стал очень профессионал, да. И советую играть в эту игру, ребята, потому что вы на полчаса будете играть полчаса, и вы просто залипнете на эту игру, реально. Я залип на эту игру, ну, я уже сам дол долго не играю в эту игру, ну да. Которые вот эти, которые, ребята, мы, это, которые я показал вам эти игры это все ребята залипные залипные игры которые сейчас я показываю я с, с, хотел сказать что вы проверь, я вам это да. кстати по ссылке в описании будет название на эти игры я не буду вам это я не, вы не должны не будете останавливать даже. да ну и следующая игра по названию ребята да и следующие и первый топ ребята игры данный это ребята у нас ДОС занимает первое место, потому что я уже, когда я начал играть, я просто залип на эту игру уже ребята, знаете что? Я залип на эту игру уже где-то где-то сейчас вам покажу сколько я залип на эту игру. Я просто залип на эту игру. Вот последние 30 дней я залип просто на эту игру на 8 часов. И за все время я его зали... я залип на эту игру 15 часов. Ну сам Sonic Speed Simulator я занял вот 42 часа. Ну, я вот да. Ну, ребята, как сказать-то? Это, ребята, у нас первое занимает, реально может залипнуть. Пожидайте, я уже там несколько говорю. Ну, и я вам еще советую одну игру. секретную это, ребята, Sonic Speed Вы его точно залипнете. И кто, ребята, Sonic любит, ребята. Пишите в комментариях, кто не любит, можете не заходить даже в эту игру. Ну, э, я просто залип в эту игру, и я советую играть в эту игру. Ну, кто не любит Sonic, Ну, кто не... какие игры не любят, можете не заходить, а можете другие не заходить. Но если все игры, которые я сейчас вам показывал, это точно не, нас... не ваши, дела Ну да. И я советую реально, ребята, играть в эту игру. Это очень прикольно. Залип можно уже Хэллоуинской причем. Кстати, знаете, когда я начал? Я начал, когда появился только первый. Ну, когда он только появился, ребят. Он появился в.. Ребята, так, это какое число? Это создан. Создан, ну, ребята, он был. Так. Ну не прям. Э, мы идем в. Да? и он был это ребята сделан где-то в сентябре что ли Подожди. так он был сделан где-то в сентябре ребята в третьем числе ребята сентябрь Третье... ну когда он заздался ребята я сразу начал играть в эту игру что только когда он заздал когда его зазвали, я увидел сразу его по рекламе, похоже, он уже сразу его по рекламе сделал. И я увидел и зашел. И это реально прикольная игра. Советую играть. Ну, короче, как сказать-то, да, на это, ребята, мы заканчиваем данный момент. А, подожди, вам уже не видно, что Олег Так и сейчас, сейчас, сейчас. Эльна, советую играть в Блин, сейчас покажу не реально советую играть в эту игру ребята как сейчас вам говорю про эту игру это самая крутая игра я залип на его 45 часов а кстати дорс я залипну ребята смотрите, смотрите, смотрите я залипнул на дос ребята сегодня где-то сейчас вы сейчас все это увидите так не вот я на кстати, сейчас. <смех> сейчас. сейчас. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, За эти все время. Да, я залипну больше всего 42 часа на Sonic списываю Я советую играть в эту игру. Это, ребята, секретное место будет у нас. Да. И первое место до конечно 15 часов я залип на эту игру. И это очень привольно, кстати, игра. И если где эти игры, я не знаю. Да. Ну и, которые сейчас вы видели Все, ребята, и да Это, ребята, у нас занимает Пятое место Третье место Четвертое, ой Пятое место, четвертое место, третье место Второе место, первое место И самое секретное место И да, и я советую все эти игры Играть, вы просто Залипните на эти игры Советую играть, ребята Ну, короче, на этом мы Заканчиваем Данную нашу игру Ой, блин, стим, отстань, отстань, стим Отстань, стим, отстань Отстань, стим И советую реально играть в эту игру Короче, на вс всем пока Всем пока